Дорогие друзья, мы снова в деле, мы продолжаем наш разбор. И для начала ответим на вопрос, который был поставлен в конце предыдущего видео. Должно ли слово «дух» быть с большой буквой? На самом деле на это нет однозначного ответа. Почему? Потому что в оригинальном тексте не было заглавных букв. Не было больших букв, и все писалось слитно и при этом маленькими буквами. Давайте посмотрим на один ранний документ, который датируется 4 веком от Рождества Христова. Так называемый Синайский кодекс. Как мы можем отметить, писало все очень-очень сжато. Вот вы можете посмотреть на слайдах, насколько писало все слитно и сжато. Очень сжато писалось ввиду стоимости материалов, на которых записывали и писали. Пергам, кожа и тому подобное. Поэтому заглавные буквы, особенно в переводах, это дополнение переводчиков, но это никак не исходило от рук да, самих авторов Священного Писания. Итак, давайте прочитаем 12 и 13 стихи. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в пудир, и по присям опоясанного золотым поясом. И как обычно, для начала сделаем анализ некоторых слов. Слово «обратился» — глагол «эпистрефо», который имеет значение «поворачивать» или «возвращать». В среднем залоге «поворачиваться», «обращаться» или «возвращаться». Средний залог обозначает действие, сосредоточенное на субъекте, в то время как объект этого действия не важен. Аналогом в русском языке могут послужить конструкции с глаголами «ругаться», «кусаться» и так далее. Этот залог есть и в древнегреческом языке. Здесь есть очень интересная деталь, и эта деталь, она относится к следующим двум глаголам. Глаголам «увидеть». В первом случае у нас стоит слово «блепу», что означает «простое наблюдение». А после стоит глагол «идо», хотя оба слова на русский язык переводятся одинаково, словом «видеть». Как в первом случае, так и во втором, эти слова очень-очень частотные в Новом Завете. Но слово «иду» включает в себя некое физическое восприятие увиденного, как бы включает в себя знание. Интересно, но слово «иду» в нашей синодальной Библии также переводится глаголом «знать», хотя на наш русский язык есть тоже что-то похожее. Под словом «видеть» мы часто подразумеваем некое знание. Иногда мы говорим, видишь, у него проблемы в семье. Хотя мы в действительности ничего физически в данный момент не видим, не наблюдаем. Глагол «блепо» передает идею только физического видения. А глагол «идо» включает в себя также и знание То есть, Иоанн увидел, он что-то познал, узнал. Это маленькие детали, но в контексте изучения Библии они важны. Следующее слово – это слово «светильники». Интересно, но в Новом Завете слово «светильник» встречается 12 раз. Здесь говорится не о миноре, не о семисвечнике, а о простых светильниках, которые использовались в первые века. Хотя между богословами нет единого мнения, что же имеется в виду под словом «светильник». А лампа, как вы видите здесь на картине, или свеча, которая стоит на палочке. Давайте быстро прочитаем все эти места в Священном Писании, где употребляется данное слово «светильник». Как мы уже сказали, это слово «всего» в Новом Завете употребляется 12 раз. И в этом числе есть тоже что-то символическое, но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, Матфея 5 глава, 15 стих. «И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Никто зажегший свечу не покрывает ее сосудом» или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Никто зажегший свечу не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святой. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей и семи золотых светильников, есть я. Семь звезд – суть ангела семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, Суть семь церквей. Ангелу Фесской церкви напиши. Так говорю, держащий семь звезд в своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покажешься. И последний стих – это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. В отношении последнего стиха есть очень интересная деталь. Уже не церковь является светильником мира, а эти две маслины, которые суть два пророка Божия. Это еще один маленький намек на то, что церковь не будет на земле во время последней седмины. Следующее слово – слово «пудир». Это старинная еврейская верхняя длинная одежда, которая надевалась на хитон, облачение иудейских ветхозаветных первосвященников и царей. Следующее слово – слово перза. Это то же, что и «грудь». Передняя часть тела от шеи до живота. Вот предварительное изображение, как мог выглядеть Иисус. Конечно, это и к доли процента не похоже на то, что видел Иоанн в действительности, но тем не менее для общего представления, я думаю, что будет полезно. Как мы видим, светильники здесь изображены как свечи, которые стоят на длинных подсвечниках. Вот следующая картина, следующая иллюстрация Иисуса Христа. И, наконец, одна из самых таких ярких и красочных, Вроде бы самое приближенное. Вот Иисус. Иисус, из его уст выходит меч. Он держит в правой руке эти звезды. Кстати, интересно, но я не нашел изображения, на которых бы светильники выглядели как те, что мы с вами смотрели ранее. На некоторых изображениях в интернете вместо светильников стоят миноры. Но это не совсем точное изображение. Ну что ж, картинки мы посмотрели. Теперь несколько слов скажем о разночтениях. Разночтения присутствуют. Но на смысл и богословие они сильно не влияют. Поэтому сразу переходим к нашей диаграмме. Итак, два главных действия. И я. Я, то есть Иоанн, Я что сделал? Повернулся. Здесь у нас дальше инфинитив. Чтобы увидеть голос тот говорил со мной. Это первое действие. Я повернулся. Второе действие. Увидел. Здесь мы имеем причастие. Обратившийся. Обратившийся увидел. То есть действие, которое... Происходит вместе с глаголом «Обратившийся увидел». Здесь мы видим, что же он увидел. Он увидел семь подсвечников золотых и в середине подсвечников, то есть между ними или в середине, самой середине, подобного сыну человеческому, одетого в пудир, одежда, спускающаяся до пят, и опоясанного у груди поясом золотым. Довольно несложная схема, но... Думаю, что интуитивно понятно. Итак, переходим к нашему богословию. Первая наша фраза. «Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со мной». Безусловно, тот голос, который услышал Иоанн, совсем не был похож на тот голос Иисуса, к которому привыкли ученики Иисуса Христа при жизни их Учителя. Откуда мы это знаем? Мы знаем это потому, что в 10 стихе написано, что этот голос был подобен трубе. Однозначно, когда мы слышим «труба», у нас сразу приходит некая ассоциация, что сейчас будет громко. И несмотря на свою насыщенную и трудную старость, Иоанн смог в деталях не только увидеть, но он смог и услышать Божье откровение. Фриц Грюнсвейк на этот счет пишет, «Теперь Иоанну было необходимо отвернуться от всего, что прежде занимало внутренний мир, и притягивало его взор от скал, от этого бедного острова, от простирающейся вдаль водной глади, от голубого неба, не приливавшего больше дождя, от властного римского императора, который находился в своем дворце. Достаточно было одного короткого звука звонка, и входил адъютант. Повелитель произносил скупые слова, и легионы воинов отправлялись в путь, а сыщики торопились скорее разыскивать христиан и заточить их в темнице. А как же нам необходимо отвратиться от многого и обратиться, если только мы хотим узреть величие истинной действительности и взирать ненавидимое но на невидимое». Вот такое простое практическое применение у данной фразы. Очень интересно, но когда Иоанн повернулся, чтобы увидеть Иисуса, первое, что он увидел, был не сам Иисус, а были семь золотых светильников. Теперь мы сможем немного более детально разобраться с тем, что же это за светильники и что они обозначают. «И обратившись, увидел семь золотых светильников». Интересно, но здесь между богословами нет единого мнения, как выглядели эти светильники. Одни говорят, что это была минора, хотя в этом лично я сомневаюсь. Другие сомневаются в том, что это была простая лампа ввиду стоимости самого масла. И некоторые утверждают, что это была как бы свеча, которая стояла на подсвечнике. То, что мы увидели во всех трех иллюстрациях. В общем, не будем столь придирчивы. Важно, что эти сосуды предназначены для того, чтобы светить. Это их главная функция. Теперь вопрос на засыпку. Если хотите, можете остановить это видео и можете написать в комментариях ваш ответ. Как вы думаете, что обозначают эти светильники? Одно из правил герменевтики нужно давать предпочтение имеющемуся толкованию в Писании. В данном случае, в 20 стихе этой главы Иисус поясняет, что собою обозначают эти светильники. «Тайна семи звезд, которые ты видел в Деснице Матей и семи золотых светильников Есия. Семь звезд – суть ангела семи церквей» а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Семь светильников — это семь церквей. И не просто семь каких-то произвольных церквей, а именно Ефеская церковь, Смирнинская церковь, Пригамская церковь и так далее до Ладикийской церкви. Образ церкви как светильника мы можем найти не только в книге Откровения, но и в учении Иисуса Христа. Христос не раз говорил о том, что Его церковь должна светить в этом мире, в свет миру чтобы вам быть некоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди сраптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Более того, слово «светильник», как мы уже сказали в Новом Завете, используется 12 раз. Снова отсылка на церковь. 12 апостолов, 12 камней, на которых стоит учение церкви. И здесь я хочу обратить ваше внимание на одну интересную деталь, что светильники сами по себе не светят, они всего лишь сосуды. Огонь поддерживает Господь. Здесь очень рекомендую посмотреть видео, оно есть на данном канале. Называется «Спасен однажды, спасен навсегда». Ссылка, как обычно, будет в описании. Может быть, я сбегаю наперед, но то, что сказал Иисус, очень для нас важно. Например, в Эфесской церкви Он сказал, «Если не покаешься, то сдвину светильник твой». Но если пренебрегать святостью, ревностью, любовью, то можно лишиться и того, что имеешь. Когда дело доходит до света и его духовного значения, мне всегда нравится приводить образ зеркала. Если наше зеркало будет чистым, если мы будем смотреть всегда на Христа, на источника света, как на солнце, тогда мы, хотим того или нет, будем освещать все вокруг. И чем больше будет таких солнечных духовных зайчиков, тем ярче будет в этом мире, и не только в церкви. И как раз дальше мы читаем об этом источнике света. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому. И перед нами, как обычно, возникает вопрос. Если речь здесь идет об Иисусе Христе, то почему о нем говорится как о Сыне Человеческом? Фраза «Сын Человеческий» на самом деле может передавать разные смысловые оттенки в зависимости от контекста. Например, пророк Изекилин назван Сыном Человеческим. И здесь не подчеркивается Его превосходство, а наоборот, подчеркивается как бы Его человеческая природа. Его слабость. Богослов и исследователь Библии Боб Атли на этот счет пишет, «Иисус употреблял это выражение по отношению к себе в трех смыслах. Первое. В связи со своими страданиями и смертью, в связи со своим пришествием как судьи и в связи со своим пришествием в славе для учреждения своего царства». Но данный титул Иисус взял прямиком из книги пророка Даниила. Давайте прочитаем это место. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий» дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. В этом стихе есть несколько важных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое. Сын Человеческий шел с облаками небесными. Для тех, кто смотрит разбор самого начала, образ облака это... – это образ Божьего транспорта. И здесь говорится об его божественном статусе, то есть Иисус – Бог. С другой стороны, он назван Сыном Человеческим, и здесь подчеркивается его человеческая природа. И напоследок Сын Человеческий получает Царство. И это Царство Он разделяет вместе со Своими Избранными, то есть со святыми, как написано в 18 стихе этой же главы. «Потом примут Царство Святые Всевышнего и будут владеть Царством во вовек и во веки веков». Иисус стал Человеком, Он нас искупил, и Он нас вводит в Царство Отца. При этом хочу напомнить, что мы здесь никак не фигурируем. Не мы захотели спасения. Бог нас Сам спас.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 Ниже, через несколько стихов, мы также читаем. «Главное же в том, о чем говорим из 100, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Другими словами, Иисус решил взять все обязательства на себя. Первосвященник – это тот, кто является как бы посредником между Богом и человеком. Интересный факт. Греческое слово «пудир» в Септуагинте встречается семь раз. Септуагинта — это перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий. Пять раз это слово употребляется в книге Исход, один в книге Захария и один в книге Откровения. На экране вы видите все эти ссылки, и кому интересно, можете перейти и прочитать. Далее мы имеем важное дополнение. И по персям, опоясанного золотым поясом, что вновь указывает на первосвященнический статус Иисуса. Если у кого-то из нас остались сомнения в том, говорит ли данные стихи об Иисусе, как о первосвященнике, давайте прочитаем Исход 39 глава с 1 стиха. «Из голубой же, пурпуровой и червленной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Арону, как повелел Господь Моисею. И сделал Ефот из золота из голубой, пурпуровой, червленной шерсти, из крученного весона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и весонными нитями, искусную работой». И сделали у него нарамники, связывающие на обоих концах своих он был связан. И пояс Ефода, который поверх его одинаковый с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червенной шерсти и крученного весона, как повелел Господь Моисей. Итак, первые стихи образа Иисуса Христа мы рассмотрели. 14 стихи и ниже мы оставим на потом. Давайте теперь мы перейдем к нашим переводам. И начнем мы с перевода кулаковых. Я повернулся на голос, чтобы увидеть говорившего, и увидел, обернувшись, семь золотых светильников. А посреди светильников стоял некто, подобный сыну человеческому. Он был облачен в длинную одежду и опоясан по груди золотым поясом. Глагол «обернувшись» они перевели «повернулся». Дальше устаревшее слово «пудир» они перевели как «длинная одежда», «в длинную одежду». Впрочем, данный перевод особо не отличается от нашего синодального перевода. Давайте прочитаем еще один современный период. Тогда я обернулся посмотреть, чей голос со мной разговаривает. И, обернувшись, увидел семь золотых светильников. И между светильниками я увидел того, кто выглядел как сын человеческий. Он был одет в длинные одежды, и на груди его была золотая перевязь. Здесь хочу обратить ваше внимание на два слова: на слово разговаривает и на слово перевязь. Здесь, мне кажется, слово разговаривает оно как-то умоляет. Божию славу не совсем хорошее слово, потому что ассоциация разговаривает, как человек с человеком разговаривает. Оригинал, греческий язык, дает нам некий другой смысл, другой оттенок. В данном переводе мы как бы видим человека, который разговаривает с человеком. Но это лично мое субъективное мнение. И пояс они перевели как перевязь. Давайте прочитаем новый русский перевод. «Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников». Среди светильников стоял некто как бы сын человеческий. Он был одет в длинное одеяние, а грудь его была опоясана золотым поясом. Здесь они слово «пудир» перевели как длинные одеяния. И перевод под редакцией Кассиана. «Я обернулся посмотреть голос, который говорил со мной, и обернувшись, увидел семь светильников золотых и между светильниками подобного сыну человека, одетого в длинную до ног одежду и по грудь опоясанного золотым поясом. Перевод Кассиана – это очень-очень хороший перевод. Это редакция нашего синодального перевода на какие-то ошибки и так далее. Здесь слово «пудир» не перевели как «в длинную ног одежду». И здесь они подошли интересно к переводу фразы «сын человеческий», подобного «сыну человека». И задаю вам вопрос, пожалуйста, напишите в комментариях ваше мнение. Можно ли переводить или правильно ли переводить таким образом «сыну человека» или лучше переводить «сыну человека» человеческом. Если у вас есть вопросы в отношении разборы, в отношении этих двух стихов, буду рад ответить в комментариях. Божьего вам благословения и увидимся в следующей части разбора. Аминь.